Андрюш, ну почему ты не хочешь, чтобы я у тебя осталась на всю ночь? Я что, тебе не нравлюсь? Нравишься? Но тебе один час стоит по моей зарплаты.